Пистолет разработки Николая Федоровича Макарова. Вот что нам понадобится для сегодняшней самоделки. Именно он будет ее сердцем. Но для начала изготовим небольшую плату управления. Вот такой отрезок ламината. Вперед, за орденами. Оп. Зацените, какую сигнальную лампу удалось мне приобрести. Времен СССР, естественно. Классная штука. Единственный недостаток это немного отломленное ушко. Ну, не немного, а... то да практически его нет. Но, что есть, то есть. Дед, у которого я купил эту сигнальную лампу, уверял меня, что это от подводной лодки. Неизвестно, правда или нет... Загадка. Может дед служил где-то в секретных местах Советского Союза? Закрепим. Бомба. Это просто бомба. Вы себе даже не можете представить, чего мне стоило разыскать лампочку на 12 вольт. Да, ни в одном магазине не было. То, что раньше было чудом, сейчас стало никому не нужным. Можно было бы, конечно, установить светодиод, но в таком случае терялся внешний вид. Проверим устройство в действии. Как можно заметить, все работает вполне успешно. Изменяя положение ручки переменного резистора, можно изменять частоту срабатывания реле. Данную конструкцию пока что в сторону. И следующее, что нам понадобится, вот такая убитая жизнью доска, и наша задача закрепить ПМ на ней. У меня нет, к сожалению, пистолета для жидких соплей, так называемых, а то бы я все залил бы и зафиксировал. Поэтому мы будем действовать несколько иначе. А именно, закрепим через ремень стяжками, так будет понадежнее. Следующее, что мне потребуется, это вот такой крюк, имеющий резьбу М8. Мне необходимо выгнуть вот это ушко до руного состояния. Небольшое отступление. Вот говорят, спорт это ерунда. Нет, я вам скажу, я в последнее время люто ударился в спортивные нагрузки. И смотрите, что произошло. Силушка есть богатырская. Отломил кусок пассатижей. Ё-ка Надо быстренько исправить. Отдам знакомому, пусть продаст на барахолке. Он все может продать. Шучу, конечно. На мусорку. Кроме уничтожения и потери пассатижей, за кадром была изготовлена вот такая штука-дрюка. Соленоид. Закреплен через проставки с помощью винтов М4 длинных и гаек. К сердечнику соленоида закреплен наш крючок. Обмотанный все непременно синей изолентой, для того чтобы не повредить ручку. Жалко все-таки, новый пистолетик почти. Принцип действия механизма очень прост. При поступлении постоянного тока возникнет электромагнитная сила, которая притянет сердечник, что приведет к смещению рычага и соответственно к срабатыванию спускового механизма. На практике выглядит это примерно вот так. Ну и соответственно, изменяя частоту срабатывания, можно изменять и частоту срабатывания спускового механизма пистолета. Установлю плату управления, назовем ее так. Для начала проведу тест с пустым магазином. Огонь, товарищи! Все работает. Теперь тест с прерывателем. Для меня это наиболее интересно. Пробуем. Само собой разумеется, я был бы не я, если бы не произвел испытание с шариками. достаточно страшнейшая конструкция из пневматики прерывателя источника знаний и блока питания для наведения чудо пушки автомата Задействую указку. При более близком рассмотрении. Точность, конечно, оставляет желать лучшего. Сосисочка. Сосисочку пробила, естественно, насквозь. Помидорка. Помидорка мясистая. Пробитие насквозь не случилось. Вот такая штука, дрюка. Не ищите смысла в этой самоделке. Хотя для интереса можете и поискать. И написать в комментариях свое мнение, где можно применить свою конструкцию. Иногда хочется что-нибудь зачудить интересное. Жму руку, подписывайтесь на канал. Пока.